Всем привет, с вами снова я, Тилька, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня прекрасное трио из двух моих друзей. Трио, потому что здесь есть я. Можете представить, товарищи. Я Макс Бранд, ведущий футблогер и чувствую себя как в КФС, потому что я между двумя курочками. А я пассивно-агрессивный бьюти-блогер Лиса, я часто бываю на канале Тельняшки Сегодня мы будем снимать вашу любимую рубрику, где мы с Лисой будем угадывать, что едят в мультиках И Макс будет нас судить Да, потому что без жюри и жизнь не та, вот я бы так сказал Не в рифму, зато правда И сегодня, естественно, я здесь неспроста, я буду вас наказывать, девчули мои а как я наказываю, мы узнаем в конце, поэтому досмотрите ролик, поставьте лайк. Если ты отгадываешь, что это за блюдо, один балл, из какого это мультика еще один балл. То есть можно получить с одного блюда максимально два балла. А если вы не угадаете, то ваше очко переходит в зрительный зал. Слушай, ну пахнет чем-то таким специфичным, я бы сказала. Мне пахнет луком. Кстати, да, лук есть. Лук однозначно есть хочу трогать Знаешь еще на, на что похоже? На какие-нибудь типа э, вареный лук Подожди а Где оно? Это, это пельмени? А это что? пельмень Пельмень? Это пельмень а Я думала это лук вареный, но это а пельмень Не знаю, чего воняет Вы, какие-то плохие пельмени купили специально Пельмени были в этом Но Лиса сказала, что пельмени, поэтому она получает, наверное, балл А я думаю, что это мультикунфо-панда, там он ел пельмешки Пельмешки. Панда По настолько любил пельмешки, что на одной из тренировок их использовали в качестве мотивации. Ох, ё-моё! Нет, что там? Блин, девчата сорян. <свят> это не я придумал, если что. Трогайте. Ох. <свят> Какие разные пути для трогания. <свят> вот не было. А, подожди, она очень слизкая и неприятная. Пока все сходится. 0,585 балла за это. Это сыр какой? то Что ты нагоришь? Что ты нагоришь? Подожди, подожди, это точно что-то не живое. Я думаю, это сыр. Какой сыр? Чего он склизкий такой? Ну, может, плохой какой-то сыр. Он мог быть где-то. Понимаете, как бы сыр сыру разнь. Что это такое? Мне ещё кажется, что это или сыр, или какой-то язык, знаете, типа говяжий, вот это вот то, что блюдо такое. Не-не-не, у язычка должны быть эти маленькие, такие маленькие красоцочки, да? Сосочки должны быть, да, как у любого человека. Может это... Может быть. Мясо! Это мясо! Можно это будет мясо? Мне кажется, это мясо. я понимаю. Это говядина какая-нибудь, стейк. Может он и Джерри, нет? Стейк в и джереле был, да. Мне кажется, это мясо похоже, по вот Где еще было мясо? Когда я подняла. А, точно мясо. Если вот здесь по спинке понятно, что это какой-то Типа так. Где было мясо? Это стейк какой-то, даже скорее. Это не столько мяса. Я я сдаюсь, я не знаю, честно. У меня нет даже мысли, откуда может быть. Я не помню, где было сырое мясо, которое они ели. Может, в этом лев? Скорее всего, лев из Мадагаскара. А, точно! Сто процентов. Хочет, то вообще забыла про них? А, да. Сырой стейк. Лев Алекс всегда готов помочь другу, если тот, конечно, не заорится на его любимый стейк с кровью. Блин, запах пошел очень неприятный. Реально носками стало пахнуть. Я не чую. Нет, я почувствовала. Даже с ползабитым носом я почувствовала. Мне плохо сегодня с что-то с, обаян... с обонянием. С у тебя очень хорошо. Я тебе отвечаю, очень плохо запахло. Или это только у меня плохо запахло. Стоп. Что? Ты трогаешь это? Что такое? Нет, я скручиваю. Подожди, стоп слышишь? Там точно личинки. Я а тебе отвечаю, там ползает. точно личинки. Я тебя отвечаю, там точно личинки. Я слышу этот звук. Я слышу этот запах. Я не буду драгать. Так, давай точно узнаем, что, -то Тогда, вот, а не знаете, что там ползает? такое. В тарелке. Ты потрогала? Ты потрогала? Подожди, ты потрогала? Ты потрогала? Ну, нет. Давай вместе. Не, вместе. Давай, давай вместе Давай а вдруг ты меня подставишь Да я вот моя что? рука, моя давай рука, вот Давай вместе твоей рукой Да, ну как бы так нет, я и не хотела нет. Ладно, давай вместе потрогаем, в твоей тарелке Да почему моей-то ну, хорошо. Что да вдвоем потрогаем, я тоже потрогаю Давай пальчик к пальчику Давай, хорошо, вот пальчик к пальчику и пошли, вот А куда идём? Ту тарелку ст... И мимо травее, травее. Самое странное трогание травее. за всю мою жизнь вам подставить ну, тарелочку под пальчики? Да, да. поставь, короче, ну, пожалуйста, я очень переживаю, у, меня, у нее рука мокрая, у нее рука мокрая Опускайте Давай, ты должна это давай. сделать, а <iss 2050> ради меня Пока не коснулись, давай Ты нет, нет Она воняет, она пусть потрогала, она ужасно Личинки. <звучат> это личинки апартшика и черви. Это личинки опарши и черви. И воняют. Я открываю глаза. <звучат> ну, это, короче, потом... это было в Королевии. это жарал Тимоны Пумба в Королевии. Жесть, этот звук, они копошатся, они копошатся. Могильные черви. Черви и насекомые. Рацион питания Тимоны и Пумбы довольно специфичен. Питаются они жуками, червями и прочими насекомыми. Это похоже на, на творог. Ну, это творог, да? Блин, там что-то шевелится? Подожди, давай послушаем, давай послушаем сначала. Это было эпично. Что случилось? Что случилось? Черт! Подожди, ты не трогала эту руку червей? Почему ты трогаешь меня? Я просто упала Что? Куда? Скатилась ты Я не знаю что Оно не шевелится? Так, тут ничего нет Ну тут нет, к сожалению Так, подожди, стоп Если тут нет, то возможно она куда-то убежала от меня Возможно Это йогурт? Оно, кстати, убегает периодически <свен> вот я тоже там <свен> <свен> <свен> Это йогурт, да? Творожок, <свен> это творожок. Это <свен> а сырок глазированный, Это творог, который в шоколаде, типа, как он правильно называется? Глазированный срок. Сто пудов это он. Вот шоколад у него тут, и здесь творожная хрень. Да? Да. А что я-то это трогаю? Творожок и сырок. Ну. Ш... Вообще, где сырки были? В каком мультике? Ну, oh, господи. No. Вообще, в каких мультиках были сырки и творожки, no. серьезно. Подсказка этот персонаж свинья. Поросёнка! Нет, вряд ли они жрали это свинья. И винни Пух свинья тоже вряд ли это ел. Он же не свин. Нет, там был свин, там был свинарек маленький. А. Или это вызывали? Не помню. Я понял. Нет, я не знаю, кто такое жрет. Чтобы свинья жрала творожок. Ты сдаешься? Да. Я тоже знаю. Откуда это? Что это? я не знаю. А <и <Absolutely> йогурты и творожки. Нюша симпатичная, юная свинка, питающая особую любовь к йогуртам, творожкам и тортикам. о <и>! чем о звоняла! Писька какая! Ты трогала это уже? Ты не хочешь это трогать? знаешь, на самом деле, мне кажется, какая-нибудь устрица просроченная. Ничего, же А дело? Вот она. Вот это? Да. А у меня ничего нет. А, подожди, тарелку трогаю. А так, подожди, стоп, стоп, стоп. Подальше, подальше. О, что это? Еще пару шашков. Еще пару шашков. Хоть старай, ты меня пугаешь. Еще пару шашков. Ладно, ну нахер. Что это такое? Это было неплохо. Это похоже на... Я не буду, но Барри подожди, это похоже. Подождите, а ты что-то... Продолжен... Ладно, это, это рыба. рыба, это рыба да. Русалочка какая-нибудь рыбу жрала? Да, они не, не ели рыбу. Я не знаю, где кушали рыбу. Да Тем более злой. такой вонючий. Сдаемся, видимо. Да, я не знаю. Как приручить дракона? О, нет. господи! Я его вот даже не смотрела. Сырая рыба. Дружба без зубика и Кинга из мультфильма "Как приручить дракона" началась именно с рыбы. Пахнет пряжочками Это пирожки. А мне ничего не пахнет. Пирожки. Пирожки. А мне ничего Но если говоришь это пирожки, то я доверюсь тебе и сделаю. Это, это. пончик. Пончик. Я знаю, что пончики в Симпсонах ели, но это вряд ли оттуда. Пончики. Гомер Симпсон любит покушать, и его любимая еда, без сомнения, именно пончики. у сегодня все такой вонючий опять ничего не Опять пахнет какой-то писей. О, черт, я знаю, что это. Это собачья еда <звыкла> или кошачья еда? Да? Сразу. Просто запах вот сразу. Собачьей еды. Нежно открывать, да? На говорю собачья еда. скуби Скуби-снеки – любимое лакомство пса Скуби-Ду и его лучшего друга Шегги. Скуби-снеки – это сухой корм для собак. Сейчас Макс подведет итоги нашего супер э, интеллектуального шоу по поеданию... Нет, не поеданию, по щупанию По определению еды на ощупь, да. Это шоу закончилось со счетом 7-5, не в пользу теленка. Поэтому наказание будет в виде поедания острого перца. Более 85. Тысяч слезки текут. Для сравнения, в халапенье, ну, в обычном да. халапенье, около двух тысяч, а в табаско 5 а тысяч это, А это 80 тысяч Все, мне хватит Да не-не, давай чуть-чуть помочь, ты чего? Капец! Капец! Капец. Мне, Почему я так нервничаю? Я так отчелю не нервничала, пока По... сейчас Я уверен, что этого хватит С вас лайк Можно закусывать, чтобы я понял. Две секунды вот, У меня Может быть, норм, типа такая? Нет, не норм. Ух, ё, у У неё слёзы потекли скорее за вот этой вот сгущенкой. Не помогай. Телека платит без вашего лайка, ребята, пожалуйста. Она реально плачет? Так естественно, это же остро. Я хочу лайкать. Правильно. Ой, как <свыч> я тоже всегда ехаю. На, на этом моменте. <свыч> я думала, ты притворяешься, когда ехаю. Нет, ты когда он так не делает, это уже давно. Да нет, хватит общаться уже, бри! Нет, нет общаться. Хоть я и не ем, нет. Реально кайфовый. Я хотела снять видео с подборкой самой острой корейской лапши, теперь я сомневаюсь, что нам нужно <свыч> это видео. <свыч> <"Это свыч> У нас есть этот самый а, творожок, потому что молоч. Не, ну, я серьезно говорю! Белок а, Белок очищает рецепторы. А все, короче. Творожок себе. Все, короче, лайк, ссылки в описании. Мы бежим за творожком, потому что с собой у меня столько не хватит. Все скапает. Не плачь, не плачь, все будет. Ох, -мо! Это, это Это сильно. Ну, ты сейчас. Загроздаешься. <смех> Пока. <смех> Ребята, короче, я хочу реванш, хочу, чтобы Лиса так страдала. Давайте наберем 60 тысяч лайков, и у нас будет реванш, и мы заставим здесь страдать. Ребята, я за, <смех> потому что это нужно видеть. Это прям 100% нужно видеть. Кайф.